Так, ладно, я вроде бы все правильно сделал. И вот что было на записи. Смотрите, в следующих записях и папках вы сможете найти ответы на ваши вопросы. А также вы поймете, кто такой 001. С уважением, ваш друг. Да, просто, очень просто. Ведь всего лишь нужно было прокрутить в обратную сторону. Это запись. Класс. Но ничего полезного, я так понял, не было. Папка 02. Открытая. О, ладно, вот, просто прикольно, и что у нас вот в этой папке? Фотообъекта SCP и текстовый файл. Конор, мне проще говорить с тобой именно так, ты в скором времени поймешь почему следующей записи ты увидишь скорее. Ты поймешь, что фонд за тобой следит, как и за всеми в этом здании. За всеми объектами, докторами и вообще всем персоналом. Тебе нужно будет понять, что в этой записи присутствует такое, что не должно присутствовать вообще. Это приведет тебя ко второй подсказке. Я тебе сразу объясню, что эти подсказки я тебе оставил не просто так. Вскоре ты поймешь, почему фонд тебя запускает к разным объектам с целью понять oscp 001 и почему они сами не знают о нем. Скорее всего ты догадываешься уже, но тебе нужна помощь, чтобы немного взбодрить твою память. Посмотри записи Конор и найди, куда ведет тебя этот путь. Так, по подожди, найди, куда меня ведет этот путь. Какой путь? Опять эти конченые люди. О боже мой. Почему это все мне достается? Ну, блин, зато интересненько. Посмотрим, наверное. Так, нам следует медленно устранить объект 173 и 106. Или хотя бы одного из них. Они приносят нам слишком много хлопот. Но ведь они же нам помогают и с другими объектами. Да, но они слишком опасны. Этим кускам... Ничего делать на нашей планете. И что ты думаешь сделать? Нам Сэйт опять не позволит их уничтожить. И как ты себе это представляешь? Их особо ничего не берет. Хм, Это можно провернуть как эксперимент. К примеру, запустить 173 в комнату 106. -го. И что смысл? Что мы покажем опять в отчетах и для чего это было сделано? Смотри, вот такое будет название Олияние кетера 173 на 106 в ненормальных для него условиях. Смотри! Че? Бред какой-то! Не пропустят такое! Да круто же звучит! Не хрень, но ну, если это и пропустят, ставлю 10 баксов на 173-го. Принял. А, слушай, ты.. Ты это слышал? Эти сраные двери не могут нормально закрываться, Слушай, подожди, там кто-то есть? Если я выйду и там кто-то будет, ты будешь понижен до класса D, понял? Так, и что? И что теперь? Мы убили 173-го, и как мы объясним это опять? Да никак. Давай мы 100 долларов. В отчете сможем сказать о том, что мы провели успешный эксперимент и устранили объект 173. Кстати, следует послать ТДДшек, чтобы они там немножечко поубирали, от этого остался мусор.